Элемент 5. Регистрация. Быстро и правильно. А пока прямо сейчас поставьте лайк под этим видео, пожалуйста, и подпишитесь на наш канал. А мы начинаем. Друзья, первое и самое важное, то видео, которое сейчас вы смотрите у себя, да, прямо под него спускаемся под это видео. Спустились, да, и обязательно нажимаем вот напротив названия видео, есть такая стрелочка. Вот. Или написано будет, стрелочка будет стоять, или будет написано вот слово мор. Нажимаем на него. Вот так вот. И открывается то, что нам необходимо. Вот. Таким образом, мы попали в описание под видео, которое сейчас вы смотрите у все на экране. И сразу же сам верху будет вот ссылочка, по которой нужно пройти регистрацию. Это очень важно, потому что ссылок очень много, и вы должны регистрироваться только по официальной ссылке. Мы проверили очень много ссылок, все возможных и разных. И для того, чтобы вы не попали на мошенников, всегда регистрируйтесь только под, по этой ссылке, которая в описании под этим видео. Поэтому поделитесь этим видео со всеми друзьями и знакомыми, и регистрируйтесь только по ней. Итак, нажимаем на эту ссылку. Бах! И дальше у нас открывается официальная регистрация. Итак, друзья, смотрите, у вас будет такое же самое меню, как и здесь, вы видите на, на экране, да. Есть три языка, английский, турецкий и русский. Выбираем русский, видите, да, оно подсвечивается. И дальше у нас открывается вот такое вот меню. Здесь мы заполняем. Указываем свой e-mail действующий, чтобы у вас был к нему доступ, это важно. Номер телефона обязательно указываем в международном формате, то есть допустим Украина это плюс 3, там Польша, там плюс 4 будет и так далее. То есть напомню, что проект международный и можно абсолютно с любой страны, с любой точки земного шара зарабатывать в проекте Elements 5. Это действительно важно, выплаты приходят постоянно всем, да, и очень важно зарегистрироваться только по той ссылке, что в описании, Тогда у вас не будет никаких проблем. Итак, друзья, имейл заполнили, номер телефона, заполнили, имя и фамилия заполняем английскими буквами. Это тоже очень важно. И указываем пароль. И давайте посмотрим, как это выглядит: Итак, вот я указал почту Gmail, номер телефона, имя на английском и фамилия тоже на английском. Далее очень важно вкладка Пароль. Это действительно очень и очень важно. Переходим на нее. В пароле мы должны обязательно указать хотя бы одну, одну букву маленькую, одну букву большую, хотя бы одно число, то есть цифру, да, и должно быть минимум 8 знаков. Пример пароля, вот я вам указал. То есть 4, М маленькая, М большая и дальше цифры. 8 знаков у меня есть. Далее. После того, как вы указали пароль, обязательно ставим галочку ниже. Я соглашаюсь с условиями пользования. После чего нажимаем «Зарегистрироваться». бах, И на вашу почту открывается такое вот меню. И на вашу почту сейчас, ту, которую вы указали, придет вам пароль. Пароль приходит крайне быстро, но смотрим во всех папках. То есть это и спам папка может быть, и основная папка, да, и все остальные. То есть все папки прокладываем и смотрим. Важно это делать быстро и вот почему. У вас есть всего лишь 60 секунд это важно успеть сделать за 60 секунд вам придет проверочный пароль на почту и вы должны его вписать сюда и нажать подтвердить если вы не успели за 60 секунд нажимаете отправить еще раз обновляете почту и смотрите пароль чтоб тот который вам придет вписываем сюда вот вот так это будет выглядеть после чего вы нажмете подтвердить если вы ввели пароль неверно при регистрации, но в самом верху вашего телефона или ноутбука, до да, сообщит, что пароль был введен неверно, поэтому внимательно вводите пароль, который вам пришел на почту. Если у вас все прошло успешно, опять спускаемся под это видео, которое вы смотрите, переходим вот по этой ссылке и у вас открывается ваш кабинет уже, который вы оформили, вводите свой пароль, который вы вводили при регистрации и почту, email. Все. Поздравляю вас. С хорошей регистрацией. Все инструкции о том, как сделать регистрацию, как сделать первую покупку в Elements 5 и что такое Elements 5 презентация, все инструкции находятся в описании под этим видео. Поэтому не игнорируем, переходим в описание и делайте правильно регистрацию и сразу же первую покупку. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях под этим видео. Я отвечаю крайне быстро. Не забудьте поставить лайк под этим видео, подписаться на наш канал и на наш телеграм-канал. Ссылочка в описании под этим видео. Все, друзья, удачи, крепкого вам здоровья и позитива по жизни. Заработаем здесь 100%.